Так, еще раз, э, здравствуйте всем, да, слышим, все замечательно. Так, э, поехали, надеюсь, что в этой комнате будет нормально с интернетом у нас. Рекрутинг со через собственные группы э, в Одноклассниках и ВКонтакте. Так, и еще раз, да, разбираем э, виды групп, которые можно создавать, которые нас именно интересуют. Это группы о бизнесе, открытые, закрытые. И группа на отличаемую тему, она, естественно, должна быть открытая. Обязательно, Юля, это я перешла в другую комнату, где мне хороший интернет. Так, значит, обязательно, что мы делаем? Мы создаем группы, очень важно, для одноклассников. Это должна быть страница на, в общем, созданная страница на реальный номер, и э, с этой страницы вы ничего не делаете, вообще ничего. В Одноклассниках вот, вот это очень важно. А, что касается ВКонтакте, э, я советую группу создавать, ну, скажем так, на брендовую да, страницу, э, где вы э, не спамите, да, где у вас меньше всего вероятности, что вас заблокируют. Это очень важно, потому что заблокировали страницу, заблокировали вашу группу. Это понятно. Поехали. Так, быстренько пробегаемся, я думаю, все это знают, как создать группу в Одноклассниках. Заходите на свою страничку, нажимаете на группы вверху, у вас открывается следующая страница, и там есть слева «Создать группу или мероприятие». На него нажимаете, выбираете то, что вы вот хотите, но обычно это публичная страница и группа по интересам для друзей. То есть что в Одноклассниках, что и ВКонтакте, в общем-то, вот этот вот смысл один и тот же. Дальше вы пишете свое название, придумываете описание группы, ставите обложку и вот тут вот ставите внизу, да, открытая, закрытая группа или секретная группа. Ну, вот нас интересует либо открытая, либо закрытая. Сейчас мы будем разбирать, что такое открытая, что такое закрытая группа. В одноклассниках. Обязательно отмечаем, размещение ссылок в темах запрещено, для того, чтобы э, никто вам страницу не портил э, своими э, ненужными абсолютно ссылками. Э, нецензурную речь, э, дальше реклама в ленте. Обязательно скрывайте, иначе у вас поползет, постоянно будет реклама с одноклассников выскакивать. И, э, значит, участники группы могут предлагать темы нужно поставить нет потому что эта группа лично ваша вы сами будете эти темы писать вы будете эти темы эти создавать дальше что еще для одноклассников характерно да так как мы создаем несколько страниц рабочих для того чтобы работать другими методами да то вот эти вот все страницы в одноклассниках нужно свои обойти и назначить там, себя супер модератором, то есть вот вы видите слева, да, нажимаем на себя и вот внизу написано назначить модератором в группе. То есть естественно вы вначале вступаете в эту группу и потом назначают вас супер модератором. Для чего? Для того чтобы вы в эту группу могли постоянно приглашать людей, для того чтобы вы могли с любой страницы что-то ответить, что-то прокомментировать, возможно добавить какую-то свою запись. Это очень удобно, потому что основная страница именно для одноклассников, она должна быть, ну, как бы не рабочей, где создана именно группа. Так, маленько перескочила. Давайте посмотрим, как создать группу ВКонтакте. А, тоже все очень просто. А, слева у нас... Значит, наши позиции, да, наши вкладочки, нажимаем на группу, опять же, создать сообщество, название, пишем публичная страница, выбираем тематику и нажимаем создать сообщество. Когда вы уже попали в саму группу, да, когда вы уже сделали название, все, нажали создать, у вас открывается вот такая вот еще неоформленная страничка, да, где вы можете ее оформить. И есть вот такие вот три точечки с правой стороны. Это вот управление самой вот этой вот группой. Что я советую здесь сделать, это перевести страницу, вот внизу да, красной стрелочкой написано, перевести страницу, когда вы нажмете, будет написано перевести в группу. Сейчас она у вас в сообществе изначально. Вам нужно ее перевести в группу. Для чего? Для того, чтобы э, у вас не было ни предложить темы, ни создать темы, ни написать, в общем, ничего. То есть, чтобы кроме вас в этой группе, в общем-то, никто не работал. То есть, если э, это именно для рекрутинга создана страничка, создана именно эта группа. Ну вот, давайте будем сейчас смотреть, какую же все-таки группу нам э, выбрать для Рекрутинга. Первая группа, да, это будет группа о бизнесе, она будет в закрытом варианте. То есть мы ставим галочку закрытая группа. На чем она основана? Она основана именно на интриге. То есть название в содержании группы, да, и когда человек заходит в эту группу, не должно вообще говорить о биоси и какие-то фотографии про биоси, да, быть ни в коем случае. Что мы делаем, что вообще мы размещаем в этой группе? То есть в этой группе должны быть очень классные, интересные тексты о бизнесе. То есть возможно о сетевом маркетинге, какие-то мотивационные фото, какие-то мотивационные видео, да, небольшие да, зарисовочки. Вверху закреплена должна быть тема наподобие, что хотите там зарабатывать дома за компьютером с чашкой кофе и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь вы можете поставить ссылочку, да, например, на свой канал YouTube. А можете поставить ссылочку э, на регистрацию, да? можете поставить ссылочку э, на свой блог, да если вы сделали свой сайт, поставить ссылочку на свой сайт но вот эта вот верхушка, да, она должна, ну, быть классная. То есть вы вообще вот в этой группе должны очень хорошо продумать все посты и вот эту вот саму шапку. Здесь что вот плюс какой, да, идет? То, что группа закрытая и нам важен именно тот человек, который туда пришел. Вот вы начинаете приглашать, да, с разных страничек своих? Если это в Одноклассниках, да, если это ВКонтакте, то вы приглашаете со своей основной страницы. Вот когда человек заходит, да, мы видим, что у вас попросилися в эту группу. Или вы кого-то пригласили, и вас приняли, да, приглашение, и вы видите этого человека. Вы даете ему какое-то время, чтобы он освоился, и посмотрел, и почитал. И после этого вы уже начинаете с этим человеком работать. Начинаете спрашивать, что вам интересно, что вам понравилось в нашей группе, и, соответственно, плавно его подводите как раз вот к работе. То есть группа должна называться как раз вот что-то о бизнесе, да, там бизнес онлайн, ну я не знаю, вот что-то такое без всяких названий BUC. То есть, если человек уже пришел, да, в бизнес онлайн, там, или, или, работа на дому, да, или э, бизнес для мамочек. Вот, или там успешный бизнес. То есть если он пришел в закрытую группу, да, согласился, значит его что-то интересует. И вот мы с этим человеком работаем. То есть если человек потусовался-вышел, ну потусовался-вышел, да, или сказал нет, ну сказал нет. И вот это вот нам дает э, возможность не развивать эту группу в плане э, постов. То есть вот как вы ее оформили классно, красиво, да, вот постов 20, чтобы человек мог полистать, полистать, полистать... Чтобы они не закончились. Не 5 постов, чтобы он пробежался да, по группе. И все, и посты закончились, ему будет это неинтересно. Ему должно маленечко надо... ну надоесть это все читать. Висим. Ну, Лидой, ладно, висите, я уже не переходить никуда не буду. Уже запишу, а там посмотрим по обстоятельствам. Вот. Дальше. Что дальше? То есть... Это понятно, да, что э, группа закрыта о бизнесе, мы ее красиво оформляем и уже просто работаем тем, что мы туда приглашаем людей. И с этим человеком, который к нам зашел, мы с ним работаем. Вот эта группа закрытая. С ней все понятно. Ребят, поставьте плюсики, понятно, вот с этой группой. И пойдем дальше. Ребят, понятно, с закрытой группой о бизнесе. Плюсики ставим. Все понятно, все понятно. Так, ну вот это я уже как бы э, рассказала на той странице, то есть как мы работаем с этой группой. Приглашаем, пишем предложение, да, и если нам отвечают, что да, э, меня действительно заинтересовала работа, э, вот название и так далее, то мы уже с этим человеком начинаем переписываться и выводим на регистрацию. Дальше, группа о бизнесе открытая. Это группа, э, здесь мы пишем все, о оси, то есть, естественно, мы открываем, что у нас есть такая вот компания прекрасная, мы рассказываем какие у нас успехи то есть обязательно должны быть какие-то классные фотографии с поездок, да, слава богу компания в своей группе все это выкладывает, ну и у нас тоже все это в чатах, постоянно мы это ведем, то есть вы фотографии все себе копируете, скриншоты делаете, заполняете все это в постами в группу обязательно должно быть красивое описание, да вот для чего нужна вот эта, то есть в эту группу уже приходят люди, не по приглашению вас, то есть вы тоже можете в эту группу звать, это естественно, и вы должны звать в эту группу да, людей, особенно когда у вас мало народу, в эту группу может э, прийти любой. То есть она у вас открытая, и просто нажать вступить в группу, и человек уже оказывается в группе. Поэтому э, наполне, сама вот наполняться э, группа будет участниками достаточно быстро, это раз. А во-вторых, раз э, люди приходят туда э, постоянно да, и интересуются вот всей вот этой вашей системой, вам обязательно эти посты, по, э, значит, посты праздничные с конференцией, э, интересные о работе, о нашем, видимо, ну, продукте. Различные фотографии нужно будет постоянно обновлять. Это э, вот в этой группе это очень важно. То есть ее нужно обязательно вести, эту группу для чего нужна нам эта группа? Как мы на ней вообще будем рекрутировать? Ну, во-первых, э, вот в э, такой группе, да, в открытой группе, мы в своих постах можем размещать ссылки. Э, в соцсети размещать ссылки именно в собственных группах разрешает на страничках нет могут заблокировать да а вот в соцсетях именно в группе ссылки различные разрешаются то есть, куда эта ссылка может вести эта ссылка может вести 1 на регистрацию на ваш канал youtube на ваш блог на вашу возможно специальную форму да возможно это будет ваш сайт который вы сделаете на какой-то там платформе, неважно, то есть э, мы можем спокойно размещать ссылки. Дальше, что мы можем еще делать? Мы можем за, э, запустить такой вирусный пост, называется, да? прорепостить его, э, взять э, наши рабочие странички ВКонтакте или в Одноклассниках, это не имеет значения, и, и э, это даже вот лучше всего, да, э, мы просто со своей группы и делаем репосты на свои рабочие странички. И тогда появляется, когда появляется человек, он читает да, вот эту вот информацию, когда приходит вот к вам на страничке, он читает информацию. И если его что-то заинтересовано, там есть ссылочка да в этом репосте, он пройдет по этой ссылке, возможно, зарегистрируется или что-то спросит, в самой группе, да, какую-то информацию, оставить какой-то комментарий и так далее. То есть вот это очень удобно, да, во-первых, мы можем запустить вирусный контент, да, на все наши странички, вот, и во-вторых, конечно, наполняемость группы будет намного быстрее в открытой группе, потому что все-таки закрытая группа, она вот сразу говорит, да, допустим о бизнесе и человек уже не знает ну надо, не надо, вот я не знаю а вот возможно просто человек увидел какую-то картинку с этой группы, зашел в эту группу, почитал что-то интересненькое, информацию и он уже в этой группе да? помимо прочего вы естественно можете размещать свою личную рекламу в данной группе то есть вы естественно, закрываете для всех писать, ну не писать сообщение а размещать да, посты вы можете лично сам, среди своих постов, разместить какую-то свою рекламу, да, приглашаю в бизнес, пожалуйста, пройдите по ссылочке и так далее. То есть это для вас очень удобно. И следующая группа, это группа на отвлеченную тему, она является открытой группой, естественно. Ну, на какую тему, да, эта тема может быть мамочки, эта тема может быть кулинария, это может быть отдых, это может быть... Эм какой-то группа красоты, здоровья и ну, абсолютно различные группы. А в чем вообще фишка вот этой группы? А обычно, когда мы, во-первых, мы что делаем? Мы определяем нашу целевую аудиторию. Вот определили вы свою целевую аудиторию, мы об этом уже говорим бесконечно, да? а прежде чем сесть работать, вам необходимо определить свою целевую аудиторию. То есть с кем вы хотите работать, женщины, мужчины или с теми и с теми, сколько им лет, да, какой то есть, у них возраст, возможно вас интересует образование, да, возможно что-то еще, то есть вот эти все позиции вы себе рисуете. И когда вы в голове нарисовали тех людей, с которыми вы хотите работать, да, вот под этих людей, в общем-то, вы и можете создать группу на отвлеченные темы. Ну, обычно вот и мамочка, и кулинария. Ну, мамочка вообще актуальная группа, да, кулинария, красота, здоровье. Любую тему выбираете и вперед. Что здесь делаете в этой группе? Вы ее, естественно, должны наполнять, постоянно вести. Это очень важно. Открытые группы должны вестись постоянно. Ну, как бы, в отличие от закрытых групп. Когда... Плюс к этому вы э, приглашаете людей. В дальнейшем люди будут сами уже потом к вам проситься, то есть э, заходить да, в эту группу. Но вот когда вот у вас количество людей уже достигло э, 100 человек, то вот между красивыми и интересными постами, допустим, про мамочек, да, про деточек, про мамочек, вы вот пишете, какие вот они хорошие, вот какие-то фотографии, вот там первый зубик там и так далее. да, Все это э, ищется легко в интернете, наполняется. Без проблем абсолютно. И вот когда вот у вас уже от 100 и выше э, человек пришли на вашу группу, здесь вы уже можете начать пользоваться своей рекламой. То есть вы э, выставляете свою рекламу. То есть рекламируете свой бизнес, э, делаете красивое объявления. Особенно очень хорошо работают да, как какой-нибудь классный там мамочка с ребенком, что-нибудь такое, ну, прям ярко красивое, наполняющее душу, да, и вы пишете какую-нибудь свою историю, что я вот такой секой, значит, работал э, на дядю, потом вот, вот так вот случилось, и вдруг вот у меня вот выпал мне шанс, случай, и я вот ля ля ля ля В общем, пишите красивую историю. Очень, я вам серьезно хочу сказать, что люди обожают читать истории. Вы, наверное, вот когда мы э, буквально недавно, да, составляли свои истории, выкладывали, в чат для прокачки, наверное, заметили, да, что люди просматривают их чаще, чем какой-то вот обычный небольшой коротенький пост. На самом деле это так. Ну и в итоге вы подытоживаете и ставите свою ссылочку, да, значит, как с вами связаться, чтобы человек мог уже быть настроен на регистрацию. Так, вот, вот это понятно, да, вот с, с открытой э, группой на отвлеченную тему. Я думаю, в общем-то, все понятно, потому что мы э, каждый заходим в группу, да, э, там видим вначале здоровье, здоровье, здоровье, про там какие-нибудь упражнения, а потом бах и реклама, да, там купите то-то, то-то. Вот это вот и есть вот как раз э, реклама на, э, в группе на отвлеченную тему. То есть, и причем ко всему, что э, эта группа будет лично ваша, и вы сами будете э, по желанию добавлять и убирать то, что вам будет необходимо. Значит, какой плюс в этой группе? Э, большой э, плюс, что группа, конечно, набирает очень быстро участников. Какой минус? Реальная отдача, вот реальная отдача и, скажем так, э, рекрутинг на автомате – попрет, когда у вас группа наберет хотя бы 20 тысяч человек. Вот когда перевалит за 20 тысяч человек, что э, предыдущая открытая группа, да, что вот эта вот открытая группа, вот тогда вы увидите, да, как э, у вас пойдет э, авторекрутинг. Вот в этом, конечно, просто огромный-огромный плюс. То есть не надо ни за кем бегать, вы просто выкладываете посты, и в итоге к вам люди приходят и просятся. То есть люди просятся сами вам И спрашивают вас лично, а не вы стучитесь к ним и бегаете в личку и, и говорите, ну возьмите, ну посмотрите. Дальше. В чем плюс и в чем минус открытых и закрытых групп? Ну тут как бы, в общем-то, я думаю, что все понятно, да. Открытые группы, естественно, наполняются и с вашего приглашения, и участники добавляются самостоятельно. Достаточно, в результате этого достаточно быстро набираются количество участников в этой группе. Да? Возможно делать репосты, перерепосты с этих групп на свои странички, да? распространять как раз вот необходимую, нужную нам информацию. А в чем плюс закрытой группы? Да? Это участники добавляются, вернее, минус закрытой группы, да? что участники наполняются, конечно, только с вашего приглашения. Это плохо. Но да, в чем большой плюс, что здесь есть интрига? Когда человек конкретно не знает, да, куда он идет, он идет. То есть ему сказали, вот там будет что-то классное. Вот он берет и идет туда. А когда ему это все красиво излагают, когда это все вот прям преподносит, так вкусненько, сладенько, да, а если вы еще выходите очень хорошо с ним на контакт, а если еще и живым голосом, да, то, ну, тут вообще можно сказать, что вы человека поймали. Вот. Но, к сожалению, с данной группы перерепосты невозможны, да, потому что группа закрытая. Вот такие плюсы. да, И опять же, в закрытой группе вы ее оформили, красиво сделали, да, и можете о ней не беспокоиться. Минус в открытой группе, то, что нужно ее постоянно-постоянно вести. Обязательно наполнять информацией, иначе ваши люди просто разбегутся в разные стороны. Так, это, я думаю, все понятно. Вот, теперь, э, в общем-то, вот это вот все, вот э, все, что нам нужно с вами знать на сегодня, для того, чтобы вот, начать работать прекрасно в группах, создавать свои группы и начать рекрутировать. Теперь есть такой вот большой плюс, э, именно в Одноклассниках, честно могу сказать, не знаю, есть ли это ВКонтакте, возможно, есть, и, возможно, даже, скорее всего, есть, вот, кто... Э, работал, да, вот прям активно в группах. У меня была своя группа, но я как-то вот не задумывалась, если ли это или нет. Есть такое наполнение откр открытых групп на автомате. То есть любой группе на автомате, но для закрытой нам это не нужно, а вот для открытой группе на автомате. Что это значит? Это значит, что вы садитесь, на, ну вот определите для себя, сколько постов вам необходимо э выложить, да, создать, э за неделю. Ну, для начала нужно хотя бы будет один пост в день создавать, да? То есть получается 7 постов. Вот вы садитесь в воскресенье вечером, создаете все эти посты, подбираете темки, какие вам интересны, да? вот И закачиваете их в «Одноклассники». И потом автоматически по установленному времени эти посты сами будут появляться в вашей группе. Вот смотрите: да? заходим в свою группу, нажимаем создать новую тему, оформляем. Да? Вот я уже закачала фотографию, как бы вверху вы пишете описание, все. Все, ваш пост готов. Теперь нужно сделать его на автомат, поставить. Вот внизу видите время публикации, стрелочка, вы на туда нажимаете, и вам выходит календарик. То есть вы выбираете дату, когда вы хотите, вот сегодня 27.09, да, вы, например, ставите 28.09 и выбираете время, например, 10, там, 15, 10, 14 утра. И нажимаете «Сохранить». Следующий пост опять «Создать» тему закачиваете фотографию пишите э, описываете красиво пост нажимаете время публикации пишите уже получается не 20 8 29 и например ставите там э, в 14 03 нажали сохранить и так далее 7 постов на каждый день все это сохранили и э, потом когда вы будете заходить в свою группу будете видеть что у вас бах и как положено в 10 там 03 ваш пост, необходимый на 28 число, появился. Дальше прошло какое-то время, сутки прошло, в 14, там сколько-то, да, у нас, следующий пост, бах, и появился. Вот таким образом очень удобно закачать посты, да, не сидеть вот целый день, мучить голову. Когда делаешь пост, в голову лезет много информации, хочется и то, и третье, и десятое. Вы отведите это время, час-два, ну, два-три, да, в какой-то момент сядьте, создайте эти посты. Вот, закачайте их в «Одноклассники», все сохраните и забудьте на неделю вообще про это. Вот. Только репосты делайте а, на своей странице, как говорится, с, с ссылками. Вот и все. Вот это понятно. Очень удобная функция в «Одноклассниках». Я не знаю, честно, ВКонтакте есть или нет, кто работал ВКонтакте, может мне сказать. Есть вот такая вот функция автозаполнения группы репостами». ВК знаю, есть. Вот я тоже, мне кажется, мне тоже казалось, что ВК где-то было, но вот сегодня кинулась смотреть, честно говоря, не нашла. Так бы я бы тоже вот сам, бы вам, конечно, сегодня рассказала. Ну, то есть имейте в виду, что, естественно, прогресс не стоит на месте. В каждой группе есть вот подобная функция. Вот. И, пожалуйста, оформляйте, чтобы это было не вам в тягость. Оформляйте и вперед рекрутируйте я думаю все абсолютно получится тем более что я смотрю что все очень активно создают свои посты а если вы еще их загрузите на автомат да то есть вот создали пост сразу бах грузанули в группу бах грузанули в группу да я вот смотрю что по несколько постов в день создают наши ребята да то есть без проблем сразу же в группу загружайте и все, и оно у вас будет автоматически выскакивать, и вы даже голову себе ломать на это не будете. Ну все, вот, вот таким вот образом э, я хотела бы вам э, все это преподнести. Есть у кого-то какие-то вопросы по группам? В общем-то, ни, ничего как бы сложного, основная вот вообще, основной вопрос, да, как определиться, что конкретно я хочу? То есть, если вы хотите рекрутинг, скажем так, на автомате, да, для этого нужно развивать э, группу открытую, бизнес или не бизнес, неважно, да? Тут уже сами определяйтесь, да? Если же вы готовы вот прямо сейчас, да, хотите, прямо сейчас, сию же минуту, то, конечно, нужно будет создать закрытую группу, когда вы будете туда приглашать людей, и уже с ними тут же прямо вот э, работать. То есть в закрытой группе мы начинаем рекрутинг. Сегодня э, в открытой группе рекрутинг начинается у нас э, примерно через определенное время, то есть когда количество участников достигнет э, большой, ну, большого объема. Вот в этом, я думаю, все понятно. Есть вопросы, ребят? Если нет, в общем-то, будем тогда заканчивать. Так, ладно, вопросов нет. Не знаю, слышите вы меня или нет. Такое впечатление, что меня не слышат сегодня. Вопросов нет, просто напоследок, да, хочу сказать, что пытаться добиться успеха, ничего не делая, то же самое, что пытаться собирать урожай там, где вы ничего не сеяли. Ну, тут, по-моему, все сказано, давайте уже поднимаем свои попы, как говорится, и начинаем работать, делать э, такую вот э, систему, да, создавать вокруг себя, мы стараемся, создаем, вот, э, находим, различные способы да, рекрутирования, так, чтобы все пошло на автомат. Вот это вот, мне кажется очень важно, когда э, ваш рекрутинг становится э, вот, просто на автомат, когда вам не нужно э, долбиться да, в 100 страничек, в 10, 20, в 30, а вы вот, запустили группу, и через какое-то время, через 2-3 месяца возможно, да, это вот наподобие развития бренда, скажем так, то же самое, вот, у вас уже э, будут идти Ваши реальные бизнес-партнеры. Так, висело много, но ничего страшного. В общем, запись я сделала. Большое всем огромное спасибо тем, кто присутствовал, кто выдержал сегодня вебинар, который постоянно вис и пропадал звук. Все, пока-пока. До новых встреч.